Здравствуйте, уважаемые товарищи телезрители! Сегодня мы с вами поговорим о химии и о том, как приходят в эту чудесную область. Еще пролетарский писатель Максим Горький говорил, что химия – это область чудес, а великий ученый Михаил Ломоносов говорил, широко распространила химия руки свои в дела человеческие. Так вот, сегодня у нас в гостях очень интересный гость, директор химического института имени Александра Михайловича Бутлерова Владимир Иванович Галкин. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. И с вами журналист Альберт Бекбов и журналист Рустам Вафин. Владимир Иванович, вот заканчивается учебный год. И впереди.. Наступает эра ЕГЭ и эра вступительных экзаменов в нашем да, приемной кампании. Приемная в том числе и в Химический институт будет. Предлагаю начать наш разговор а, с тех тем, которые интересуют а, будущих абитуриентов, а да, также это. их родителей. И хочется поговорить о том, о действительности, ценности о ценности образования именно в Химическом институте Бутлерова. И первый вопрос будет такой. Скажите, сколько мест в 2019 году по приемной кампании а, предполагается в Химическом институте? В химическом институте. Значит, ну, а, контрольные цифры, утвержденные для э, нашего химического института на 2019 год, они такие. Ну, во-первых, я скажу, какие у нас направления подготовки, да прежде чем, потому что это не одно направление. Значит, у нас существует два направления бакалавриата, это химия и э, педагогическое образование, химия. Потому что у нас в еще есть химическое образование. Вот, это два бакалавриата. Значит, и у нас еще существует специалитет. Если бакалавриат — это четырехлетний цикл образования, и потом, чтобы, так сказать, ну, допустим, в аспирантуру поступить, надо еще закончить магистратуру обязательно. Значит, то специалитет ⁇ это пятилетний цикл образования, который был вот, ну, до недавнего времени. Везде сейчас в университете, надо сказать, что практически нет специалитета, кроме как по медицине, там он контрактный весь. Значит, и э, в Институте физики это на кафедре астрономии. Но там очень маленький набор, там буквально человек 15. А специалитет вот по химии, остались в классических университетах. Поэтому значит, вот у нас еще есть специалитет. Значит, это пятилетний цикл образования, после которого сразу можно поступать в аспирантуру, то есть уже это не, не нужна магистратура и так далее. Значит, что касается цифры приема, да, спросили. Значит, вот в бакалавриат по химии это 49 мест. В бакалавриат по педагогическому образованию химии, который готовит учителей химии. 25 мест. И э, специалитет, о котором я только что сказал, это 50. Это бюджетные места. Бюджетные места. А по коммерческим? Ну и приблизительно где-то 40 э, мы принимаем абитуриентов на коммерческое отделение. И сразу такой вот, э, как говорится, шкурный вопрос. Э, сколько стоимость коммерческого обучения? Предлагаем. Значит, э, стоимость коммерческого обучения, она... Э, устанавливается вообще, она не может быть ниже, чем Министерство оценивает образование, какие бюджетные деньги тратятся на подготовку студента по той или иной специальности. Но, естественно, научные специальности, они, естественно, значит, больше, более дорогие, потому что это оборудование, там, реактивы и так далее, и так далее вот, чем гуманитарные. Хотя, когда контрактные, соотношения, там бывает сейчас наоборот, потому что контракт можно, он не, не может быть меньше, чем бюджетные затраты на подготовку студента. Значит, а больше, пожалуйста, может быть, если, так сказать, это целесообразно и контрактные студенты идут. Ну, скажем, вот юристы, экономисты, значит, у нас там да, значит, международные отношения, например. Вот. Мы не поднимаем цену на контрактное обучение никогда выше бюджетного. То есть а бюджетно устанавливает министерство. Значит, вот на 2019 год эти цены еще не установлены. Ну, вот новый министерство, пока ну, этих, этих цифр нет. Значит, я скажу про прошлый год. Значит, В прошлом году, в 2018, значит, стоимость обучения в бакалавриате химия и в специалитете, фундаментальная прикладная химия называется, значит, составляла 136 тысяч рублей у педагогов это было 126 тысяч рублей но ну, обычно поднимает министерство там на цену инфляции да, носит ну, процентов там на 7 допустим поднимется эта цена это ну, порядка 145 тысяч значит на на эти цифры ориентироваться Да, значит, и порядка 100 30 там 135 тысяч для педагогов там на 10 тысяч меньше всегда. но это наверное цифры все-таки гораздо меньше по сравнению с, с ведущими там, зарубежными вузами, московскими. Нет, ну безусловно, значит, эти цифры гораздо э, меньше, чем э, в зарубежных университетах, это понятно. Значит, а, а что касается э, а, же Московского университета, у них то, они тоже цены не поднимают, потому что, вы знаете, э, такие. Достаточно все-таки сложные области, естественно, научного образования, как физика, химия и так далее. значит Но ну, обычно туда все-таки поступают абитуриенты, ну, так скажем, из не очень богатых семей. вот И поэтому цены никто не поднимает высоко. Может быть, это и замечательно для новых Михаила Ломоносовых, приехавших из каких-то архангельских. — Конечно, конечно. — Глубин есть. — Безусловно. Мы, мы рассматриваем контрактное обучение не как способ там, что сильно заработать. Да? Значит, мы зарабатываем на других делах, на грантах, на различных проектах. Угу. Значит, а мы просто даем возможность студентам, которые чуть-чуть ну, не прошли не на бюджет, значит, все-таки получить то образование, которое они хотят. Образование у нас очень хорошее, мы, наверное, потом еще об этом поговорим. Да? — а Можно спросить такой вопрос? вот а, С какими баллами ЕГЭ может претендовать абитуриент на поступление на бюджетные места в Ваш институт? Если 300 баллов, это точно поступит. Я шучу, конечно. Значит, ну, это каждый год ситуация меняется, потому что она зависит в целом, как по стране, какой средний балл на по ЕГЭ, например, по химии, да? Потому что каждый раз задания разные же, и школьники разные каждый год. И поэтому варьируют. Сложные задания варьируют, и еще там чего-то, да? И поэтому каждый год эта величина она варьирует, но, значит, э, что я должен сказать, что э, если мы говорим, вопрос ставим так, что э, с каким баллом можно претендовать, то тогда мы говорим о проходном балле. Значит, э, есть такая категория, значит, проходной балл, это самый низший балл, допустим, там, э, с которым человек э, вот, проходил. Я некоторую статистику могу дать по последним годам, значит, он немножко варьирует. Значит, он варьирует у нас... Э, на mm -hmm. а, бакалавриаты специалитет по химии, чисто химические, значит, не педагогическое образование, он варьирует в пределах где-то от 210 до 230. Это проходной балл. Mm -hmm. Тогда как средний балл у нас, он, э, достаточно высокий, он самый высокий из естественно-научных э, подразделений нашего федерального университета. Значит, э, средний балл у нас вот, последний последние годы, он так примерно стабильно, эта величина сохраняется, это, значит, порядка 263, 263, 265, это средний балл по трем экзаменам. По это, сумме трех высокий экзамен. бал. это высокий балл. Да. И он свидетельствует о востребованности. Да, безусловно. Значит, то есть к нам очень сильные идут абитуриенты. Ну, например, в прошлом году, в 2018 значит, у нас было 13-100 байников, из них 5 человек — это победители Всероссийской Олимпиады, значит, это было, которые 300 баллов имели сразу. Ну, даже больше там еще добавляют за КТО, там еще за что-то, получается больше теоретически возможного, да? Если 100 баллов за каждый экзамен, но еще там чего-то накручивается, то вот в э, 300 бальников у нас было вот, вот 5 человек. А вот 100, 100 что вот их так вот прямо вот именно сюда, именно в наш Казанский федеральный университет ну, э, летет? У нас, ну, я без ложной скромности скажу, такое элитарное химическое образование, значит, по данным того же нашего федерального министерства, сейчас которое называется, оно вот, название сменилось, называется, раньше было, значит, Министерство образования и науки, сейчас, значит, Министерство науки и высшего образования, да? Вот по данным министерства, каждый год они подводят рейтинги, Значит, наш химический институт, ну, обычно там по разным категориям эти рейтинги оцениваются, но мы все время где-то вот в первой пятерке, наряду с московским, санкт-петербургским, часто меняемся местами, ну, еще относительно близко к нам, значит, это Новосибирский университет, вот. Ну, ну и... позади, да, он, Новосибирский? Ну, и, иногда впереди, иногда позади, но это вот такая, как, как бы такая вот пятерка, uh -huh. как бы лучше. Топ-5. Да, ну вот так назовем, да? Значит, это очень большим, большим отрывом они идут, значит, от других там химических факультетов, других классических университетов, если, значит, мы сравниваем, а всего таких университетов 84, где производится, значит, ну, обучение ведется вот по этим самым направлениям, о которых я сказал. То есть вот это, поэтому понятно, что казанский... Наш Верхимический институт Казанского федерального университета он у абитуриентов ценится очень высоко. И у нас очень много... Ну, чтобы подтвердить, например, да, это... У нас примерно 20% только поступают из Казани. Вот за последнее время, особенно когда университет стал федеральным, если раньше у нас было процентов 60, было из Казани, там еще там процентов 30 было из других регионов Татарстана, и процентов 10 всего из других регионов страны. То есть сейчас у нас 20% только из Казани. И по 40%, значит, 40% это остальные регионы Татарстана, и 40% это остальные регионы России. А России, ну, плюс зарубежья. Иностранные студенты. Значит, иностранные студенты, у нас порядка сейчас 40 иностранных студентов учатся. Значит, их количество каждый год э, растет. Значит, и э, э, тут что надо сказать, что э, есть определенные соглашения межправительственные, значит, в соответствии с которыми на бюджетные места российских вузов могут э, значит, претендовать на общих основаниях, mm -hmm. то есть на бюджетные места значит, э, некоторые страны СНГ. Ну, в частности, это Белоруссия, это Казахстан. Вот, тогда как другие, там уже, так скажем, Кир... Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, они на бюджетные места претендовать не могут. Поскольку нет соглашения. Да, нет такого соглашения. Ну, там они поступают либо по гослинии, то есть за них платят государство, mm -hmm. либо они платят сами. Скажите, И? а вот а, вы обозначили пять вузов, а, топ-5 химических вузов в России, куда входят Казанский федеральный университет, в частности, институт, химический институт Бутлерова. Чем отличаются они между собой, и в чем изюминка образования у нас здесь в Казани, в отличие от Новосибирска, от Москвы, есть ли какая-то специализация, может быть? Э, условно говоря, если есть стобальники, э, у него есть какой-то интерес, почему он должен пойти к вам? а Возможно, мы лучше пойти в Москву или в Новосибирск. Там есть специализация, которая ему больше подойдет. Ну, а, Дело в том, что... Э, ведь образование проводится вот по этим, да, которые я перечислил, оно во всех э, вузах, вот эти направления, они одинаковые, как бы, да, потому что есть федеральный, так называемый гос федеральный государственный образовательный стандарт, где прописано, какие дисциплины должны быть. Ну, там, конечно, есть еще, У каждого университета есть своя специфика в области спецкурсов там, и так далее, и так далее. Практика, наверное, там, еще. Практика. Значит, почему э, наш э, университет котируется высоко? Я бы несколько моментов здесь выделил. Э, ну, Во-первых, э, Казанская химическая школа, всемирно известная. Это уникальное явление в истории химии. Это признают э, историки химии по всему миру. И они приезжают к нам. У нас есть музей Казанской химической школы. Всего в Европе три химических музея. Вот один значит, из них у нас. Один в Германии в Естене. Один в Санкт-Петербурге. Музей квартиры Менделеев. Наш музей, безусловно, самый, так сказать. И когда у нас проводят различные конференции, приезжает много иностранцев, очень много проводим форумов, конгрессов. Вот в июне будем проводить очень крупные. Это вообще 19 год, это же объявлен ЮНЕСКО, и он тоже годом, периодической таблица элементов ну, Менделеева. Вот. Поэтому... Вот когда эти иностранные наши гости, ну, и кроме Конгресса, постоянно у нас, так сказать, у нас очень тесное сотрудничество с многими-многими университетами, попозже, наверное, я еще об этом скажу. Значит, когда они приезжают к нам, они в этом музее, это как Мекка, когда они видят, сколько там стоят. видят. А это и полученные там Зенином еще Анилин, значит, в втором году. Значит, там Рутени, это единственный химический элемент, который был открыт в России, естественный химический элемент, не радиоактивные, которые получают а на ускорителях различных, там, да? вот, значит, а единственный до сих пор открытый в России естественный элемент химический. Вот японец, когда получил Нобелевский лауреат, получил Нобелевскую премию за как раз а, катализаторы на основе рутения. И вот когда он сказать, приехал сюда, и пришел в музей, увидел, значит, э, ну, как он, оказывается, даже не знал, что это, было открыто здесь, в стенах Казанского университета. Поэтому вот эта школа, как Казанская химическая школа, которая, ну, хотя кафедра химии была, она называлась кафедра химии и металлургии, она была создана в год основания нашего университета в 1804 году. Значит, реально, вот к моменту создания школы, мы относим, ну и мы, и историки, Значит, это, это примерно 1835-1837 годы, когда дворе этого здания это... нет, была построена, ну тогда она называлась новая химическая лаборатория, а, а сейчас это, мы да. называем ее старая химическая лаборатория, где музей находится, в том числе, значит, ну, там и работа продолжается, экспериментальная до сих пор. значит, И вот тогда пошла э, такая непрерывная цепочка, то, вот, что, что называется школой. Учитель-ученик. Значит, вот два отца-основателя, это. Николай Николаевич Зинин и э, Карл Карлович Клаус, который открыл анилину, он много чего сделал. Вот, как э, говорят историки химии, только заодно то, что он открыл э, способ получения синтетического анилина, раньше его получали только вот, из индиго, краска такая, ну, растение, да? вот, это положило начало созданию мировой ванильно-красочной промышленности во всем мире. Историки химии говорят, что уже заодно это, Николай Николаевич Зинин был бы навеки вписан золотыми буквами в историю химии. Вот, вот это два сооснователя Зинин и Клаус. Их ученик Бутлеров, значит, который создал теорию строения, хими, теорию химического строения органических соединений, это до сих пор это, это Библия органической химии. Значит, его ученики, морковников, Вагнер, ну целая плея у него была учеников. Вот один из них, Марковников, который значит, развивал теорию Бутлера, ну, там дополнил, доказывал еще раз всем. Значит, он впоследствии, когда покинул Казань, он основал Московскую химическую школу. Оттуда только пошла Московская химическая школа, и москвичи все это прекрасно знают и ценят. И когда химический факультет МГВЖ, они говорят, да, что вся химия в, Москве, в Московском университете пошла именно из Казани. Вот Марковникова. Ну и дальше ученики Марковникова, значит, вернее, ученик Бурлерова, тоже Зайцев, он из Казани не так не уезжал, все время органической химии. Значит, его ученики уже, это Арбузов старший, Александр Менгельевич, который создал химию фосфороганических соединений, основал, значит, развивал. Это потом его Сын академик э, Борис Александрович Арбузов, значит, который тоже долгое время, значит, э, вообще 20 век, называют э, Арбузовским веком в истории Казанской химической школы. Значит, и вот эта последовательность э, учитель-ученик, она тянется вот, ну, до сих пор в такой вот неразрывной цепи. В отличие от других школ, где были отдельные представители, ну, скажем, допустим, там Вюрц, там, значит, э, тот же Либих э, в Германии, где есть музей, тоже химический, вот они как, школы не создали. То есть у них не осталось таких учеников, которые продолжали вот это. Здесь да. ученик продолжает дело учителя. Да, его ученики учителем, да, появляются, он, делают свою. Ученики. Да, опять его ученики, они уже свою развивают, у них и свои ученики. И вот это все продолжается. Ну, это очень хорошо отражено в казанской топографии, потому что название улиц Арбузова, Зинина, Бутлерова, это, в общем-то, Половина улиц центра города это относится к химической школе Казанского университета. И, Рустам, я бы еще хотел дополнить, что ä, вот признанием того могущества ä, химической школы нашего университета ä, может быть такой факт, что ä, Александр Михайлович Бутлеров, он три года был ректором Директором, Казанского да, университета. Они почему, даже, почему уехал э, Зинин? Почему уехал э, Бутлеров? Потому что они были избраны э, в Российскую Императорскую академию наук. И тогда э, было обязательное условие, что этот человек должен был переезжать в Петербург, ну, в столицу тогда да, э, империи. Поэтому, э, когда их избирали, они уезжали. Не вот. поехал только Зайцев, потому что там уже ввели статус члена корреспондента. И там не обязательно можно было уезжать контакт и тут. и поскольку мы все-таки беседуем в преддверии великого праздника дня победы можно отметить тот вклад, который казанская химическая школа внесла в дело победы безусловно Ну, во первых хорошо знают но во всяком случае если не сами потенциальные наши школьники и бутерриенты то их родители точно что Бабушка, дедушка однозначно, что во время войны а, многие институты Академии наук оказались СССР оказались здесь у нас, именно в Казанском университете, вот в Актовом зале, там было все так просто перегорожено, перегорожено, они там жили и работали, значит, вот на, на, в наших лабораториях. Ну, в частности, Курчатов работал как раз вот а, в химической лаборатории, значит, а, а, где как раз сейчас музей химической школы находится, ну, там и лаборатория, значит, а, и а, вклад был, и, значит, Арбузов. Александр Минильвич как раз он возглавлял все вот это химическое, ну, так сказать, как бы, обустраивал их быт, кто-то жил у него дома, значит, кто-то, значит, здесь вот он все это как бы координировал. Вот. И сам он внес колоссальный вклад. Вот мы говорим там про победу, значит, но он поставил производство отечественного аспирина, надсилцеллициллой вот кистоты, значит, <космотворение> который раньше закупался в Германии и открыт он был в Германии, значит вот он поставил это производство, совершенно оригинальной такой методики. но тогда это было, так сказать, спасло. да, безусловно, конечно, потому что это очень мощный антисептик, значит, и безусловно это колоссальный был вклад, ну и масса масса других потом лекарственных средств очень много было, так сказать, получено здесь вот да, представитель пороховая нашей. химия, да, тоже а? химия порохов тоже и химия порохов тоже в частности наш выпускник но ну, потом, может, мы когда будем говорить о каких-то наших представителях таких, ну, Ярко. которых все знают да, вот э, э, долгое время, вплоть до, до последнего там ну, вот может быть год, сейчас он э, перестал быть директором значит, э, на другую работу перешел наш выпускник он, значит, был директором Казанского прохоровского. Вот. Значит, поэтому, ну вот примерно так. То есть, славные традиции у Казанской химической школы, даже вековые, вековые получается. Да, да. Ну скоро уже почти 200 лет будет. Вот как-то только школа возникла. И вот хочется задать вопрос такой: а ведь они все отражены вот в нашем музее? Uh, то есть uh, можно это все прийти, увидеть. Да, да, безусловно, можно прийти. Один uh, из лучших музеев страны, да, я бы сказал. Да, ну из химических это точно лучший. Узей страны, там, значит, ну, во-первых, вся эта генеалогия есть, то есть кто чей ученик, какие у него ученики, это там прям такое генеалогическое древо. Да. И плюс конкретный, значит, я уже вот говорил, значит, и, и конкретные изобретенные препараты открыты, и там, скажем, Флавицкий создал карманную лабораторию, которую можно было использовать в открытом поле, значит, и определять состав почв, там, и прочее, прочее, прочее вещи, да? Значит, то есть все вот их а, а, значимые изобретения и достижения, они в этом музее представлены в реальных экспозициях. Так что, уважаемые телезрители, музей открыт, да, да. А, приглашают... Приходите, посмотрите на один из лучших химических музеев, можно сказать, мира. Да, очень многие э, к нам приезжают э, из соседних, даже не говорю про Казани, это само собой, значит, очень много э, школьников ходят по э, данной экскурсии, но ну, из других регионов. Звонят и говорят, можно мы, вот мы хотим в субботу воскресенье приехать к вам из Башкирии, значит, из э, Ижевска, э, есть... из Ульяновской области. Ну, из соседних регионов это точно. Они берут автобус, говорим, ну, а вы выход... ну, потому что выходные, как-то вроде выходные не то Ну, вот понимаете, у нас же учебный процесс, вот мы, давайте, уж, пожалуйста, нас примите, пригоняйте автобус, человек 60. И, значит, вот, э удивительное дело. Э сейчас в последнее время очень резко э возрос интерес действительно научному туризму, научно-образовательному туризму. И, конечно, когда бываешь за рубежом, там, там видишь их великолепные политехнические музеи, куда можно прийти и окунуться в, в мир науки. А, у нас пока это, конечно, а, к сожалению, пока все разроднено. То есть химия отдельная, анатомический театр отдельные и т.д. и т.п. Вот, но Руш отдельно. Да, но все-таки а, рано или поздно... Ну, Будет, наверное, у нас в Казани политехнический музей глобальный. И э, все, равно, все равно, еще раз, э, это наша казанская традиция химическая, она настолько интересна, что вот, ну, действительно даже сейчас вроде бы люди широких слоев стали этим достаточно бурно интересоваться и посещают... — Безусловно, потому что в плане вот такого научного туризма, как бы сказать, это совершенно такая нормальная категория. Она, во-первых, и республике приносит известность, да, и привлекает туристов. И это действительно есть на что посмотреть. Поэтому вот еще раз приглашаем, пожалуйста. А что касается, значит, музея, как вы сказали, mm -hmm. может, я вас не очень правильно понял, что там такое вот оборудование, такое новейшее, там все пятое-десятое. Вот у нас, в смысле оборудования, кстати, тоже одна из причин, почему выбирают наш институт. Mm -hmm. значит, мы вот начали это обсуждать, потом как-то немножко в сторону пошли. Да? А, у нас э, за последние ну, вот, 10, по крайней мере, лет, как университет стал федеральным, кардинально изменилась материально-техническая база, но это спасибо нашему руководству, ректору, значит, э, что химия была выбрана одним из таких э, драйверов развития федерального университета. Значит, полностью переоборудованы все лаборатории в старом корпусе. Значит, в 2015 году был э, введен в строй с участием президента э, Рустама Гавриловича Миниханова, И в значительной степени по его так сказать, инициативе был построен э, новый так называемый химический корпус лабораторный. Значит, ну, там один этаж цокольный и семь этажей сверху. Значит, каждый этаж. И там в основном и концепция этого нового корпуса, там и учебный процесс тоже идет, но в меньшей степени, чем э, в старом корпусе, значит, э, э, его концепция — это междисциплинарные исследования, и каждый и, этаж... — open lab -ы. да, да, ну, там и, они... и, да и, и междисциплинарные, то есть э, это химия для медицины, это химия для новых материалов, для композитных материалов, то есть химия, э, значит, Химия для биологии медицины, я уже сказал, разработка лекарственных значит, веществ, разработка новых полимерных и композитных материалов, которые не может быть осуществлено специалистами только в одной какой-то области. Химия для нефтедобычи, нефтепереработки, значит, улучшения нефти там и так далее. И так далее значит, тоже это тоже отдельный этаж. То есть всего вот в этом новом корпусе 54 лаборатории размещаются, которые занимаются ну, на самом острее современных, так сказать, междисциплинарных. И, и начинка тоже самая современная. Начинка, на, на, на начинка самая, yeah. самая, самая, самая современные, когда, я уже говорил, что очень много гостей к нам приезжает из-за рубежа, и сотрудничество у нас очень тесное. Вот. Но вот, когда они видят это оборудование, вот, в том числе мы на днях открытых дверей это демонстрируем и школьникам, абитуриентам, вот. конечно, на таком оборудовании работают. Но, то, оно ну, как говорят сами, так сказать, химики и, и, и европейцы наши, и иностранные гости, что это лучше, чем в Германии, это лучше, потому что самое современное оборудование казалось бы, казалось уникальное. Бы. Да. Казалось бы, при их материально-технической базе, капиталистической, да. развитой. Да, то есть они просто, ну, очень сильно удивляются, когда все это видят. Это отрадно очень слышать. И а, все-таки, Владимир Иванович, давайте вернемся а, к нашему институту. А, вот а, я полагаю, что теледрителей а, интересует основная структура института. Какие кафедры, какие основные направления, а, чтобы вот, широкими мазками охарактеризовать? Да, да, давайте с удовольствием я на этот вопрос отвечу. Значит, ну, что касается структуры института, значит, с одной стороны, как я уже говорил, это, значит, это мощный образовательный центр, один из лучших в Российской Федерации, наряду с 7 университетами, которые мы перечисляли, да, именно в образовательном, в области так сказать, образования, да, один из лучших университетов, Значит, да, У нас семь общеобразовательных кафедр. Вот последняя кафедра была создана три года назад, это кафедра медицинской химии еще, то есть такое новое, то, опять же, mm -hmm. междисциплинарное направление. Междисциплинарное. Значит, да. Да. И, э, с другой стороны, наш институт, это по своему потенциалу, с, измерим, с лучшими институтами Российской Академии наук химического профиля. У нас восемь научно-исследовательских отделов, которые занимаются ну, совместным образованием и э, наукой практически во всех областях современной химии. Вот таких э, областях, естественно, таких драйверных, да? <сёк> а, вот. И э, как раз, э, значит, э, вот, по потенциал, я сказал, измерим, да? Ну, например, просто в, в качестве примера. Значит, у нас э, работает 38 докторов наук-профессоров и более 70 кандидатов наук. Это преподаватели, научные сотрудники, значит, и практически у нас стопроцентная степеньность, то есть все, все кандидаты, либо доктора наук. Но вот, чтобы было 38 докторов наук, э, в относительно небольшом, редкий вуз может похвастаться такой, так сказать, концентрацией. Да, таким, та, таким потенциалом научным. Да? И у нас поэтому практически получается, что и подготовка, почему высокий уровень подготовки, он признается во всем мире. Э, наши выпускники работают по всему миру, может, мы позже к этому вернемся отдельно. Значит, э, Потому что, это было изначально вообще в Казанской химической школе, что образование строится на реальной науке. И студенты уже с младших курсов, они сказать, выбирают по своим интересам научные группы. значит Обычно в главе группы стоит профессор, значит, его помощник кандидата наук. И значит, дальше идут аспиранты, студенты. И вот такой... И практически подготовка студентов, она э, штучная, что ли, получается. То есть это как вот маленькая семья, и вот так воспитывает. Поэтому очень высокий уровень образования, такой фундаментальный уровень, который у нас в институте. И он, так сказать, воспринимается, оценивается, в общем, всеми мировыми центрами. У нас нет проблем. Там поехать за границу. Вот наши выпускники работают, значит, профессорами и там научными сотрудниками, на разных фирмах, начиная, значит, от Соединенных Штатов Америки и Канады, Дальше практически вся Европа, все страны Европы. Это Франция, Германия, ну, может, дальше поподробнее скажем, какие именно центры. Значит, э, Великобритания, значит, э, если туда немножко южнее взять, значит, Израиль. Очень много там наших выпускников работает. То есть практически вся Европа и дальше на восток, э, вплоть до э, Южной Кореи и Японии. То есть практически вот весь мир. Поэтому у наших выпускников нет проблем с трудоустройством, как таковым. Значит, они могут себе выбрать, в общем-то, все, что угодно. А давайте на эту тему чуть поподробнее. Вот родители, которые, дети, которые идут к вам, подростки, выпускники школ, если он не поступает на бюджетное отделение, а я считаю, что, на мой взгляд, нельзя говорить, что бюджетное отделение – это бесплатное отделение – то есть человек, который сдал ЕГЭ на 260 баллов, это колоссальный труд и талант. Да? То есть это, и э, те, кто даже не смогли это сдать, но ну, близкие, они вынуждены платить ну, примерно миллион рублей за обучение. Это, если первый первого уровня, второй уровень. Да? Не миллион, поменьше, чуть. Чуть поменьше, ну, порядок такой. И это серьезная сумма. Это инвестиция. Вот для тех людей, которые, скорее всего, это родители большинство в своем, это для них инвестиции. Они инвестируют в своего ребенка, инвестируют в том числе в свое будущее через ребенка. Через уже студента, подростка и молодого человека. Вот для них что можно сказать? То есть вот для этих людей, насколько это важная инвестиция, насколько эта инвестиция надежна, какие, как скоро она окупится, в конце концов. Потому что... Какие доходы могут претендовать, вот сразу оканчивая институт? Ну, Пойдет на... ли он, может, в Макдональдс? Да? Вот у нас есть шутка, закончил институт, <laughs> идешь в Макдональдс. Вот это к вам или не к вам? Нет, это не к нам. Вот, давайте на тему поговорим. А... Ну, вы смотрите. Значит, это... Я уже говорил, что контрактное обучение у нас не для того, чтобы какую-то прибыль извлечь. Мы по-другому получаем, я уже говорил, через гранты научные и так далее, и так далее через проекты только для того, чтобы дать возможность им учиться. Ну, во-первых, контрактное обучение, это, значит, инвестиции в образование, это всегда полезно, это понимают все на уровне, так сказать, самих государств и руководителей государств, да, потому что э, уровень образования определяет вообще... — Человеческий капитал. — Да, да это, и вообще определяет цивилизационный уровень вообще для государства в целом. Вот. Если мы не хотим превратиться в гондуразе, то, конечно, так сказать, в образование надо вкладывать. Конечно. Вы совершенно правильно сказали, что, э, конечно, это окупится, если их вы окупится. Ну, во-первых, что тут надо сказать, что э, люди, которые поступили на контрактное обучение, они ничем не отличаются, я, например, даже не знаю, если специально не заглянуть там, э, в наши в, дела, дела какие-то, да, они учатся вместе все. То есть нет, что вот это там контрактники, это, значит, я, например, сам не знаю, только когда вот, ну, если что-то требуется, там нужно посмотреть, кто контрактник или, там, значит, бюджетник. Учится одинаково. Потом, контракт — это не на всю жизнь. У нас э, четвертому и пятому курсу остается буквально единицы. Потому что освобождаются бюджетные места, ну, в силу разных причин. Там кто-то по неуспеваемости, кто-то куда-то уезжает, значит, Каждый семестр, естественно, идет ну, порядка там около 10 человек со всех курсов значит, отчисляются, появляются бюджетные места. И вот на эти места, если человек учится два семестра без строек, мы переводим контрактников. Вот, э, то есть не, не нужно думать, что это вот э, все, он уже вот так, всю жизнь будет контрактником. Да? Значит, ну вот э, один просто пример, который у меня вот на такой э, в память врезался резко, значит, э, мальчик один у нас, ну, сейчас он уже, так сказать, кандидат наук, значит, э, он не добрал одного балла до проходного. Его с руками, с ногами, конечно, там, в КХТИ, ну, как он сейчас называется, э, Национальный технологический университет, не ту КХТИ, э, с руками, с ногами, конечно, туда брали и все, на бюджет, ну нет, он все-таки, так сказать, все там с, с родителями, с мамой, начали приходить, Все-таки мы хотим к вам. И вот э, два года он учился, значит, э, и мы перевели его на бюджет. В результате он одним из лучших студентов стал. Надо просто хорошо учиться, все зависит от вас, ребят. Значит, э, поступил потом в аспирантуру, закончил аспирантуру, сейчас работает у нас с, с сотрудником. Ассистент. И все-таки между КХТИ, уж я древнее название, это, uh -huh. и а, Казанским федеральным университетом, он все-таки выбрал университет. Да. Yeah. А вот а, мы вот такой вопрос часто задаем, когда есть конкуренция даже в городе. Вот. Почему наш ВУЗ выигрывает в этой конкуренции? Uh, ну, а... потому что Ладно, мы... имеем традиции, имеем школу, имеем... — Уровень образования, конечно, но я не хочу обижать наших коллег там, из КГТИ, мы uh -huh. все в прекрасных отношениях. Uh -huh. ну, Во-первых, немножко другая направленность подготовки. Uh -huh. да более мы готовим трудная. исследователей, в основном, химиков-исследователей. Да? Uh -huh. Они готовят химиков-технологов, вот. uh -huh. ну, и они сами признают, что, конечно, уровень образования у нас химического намного выше. Но они uh, просят uh, у нас не только, так сказать, там выпускников там и значит и преподавателей и профессоров там очень много работает наших профессоров между прочим я имею в виду которые раньше были здесь у нас да они значит так сказать можете сказать что у вас готовят ученых а там готовят инженеров ну примерно да можно, примерно. а вот такой вопрос такой момент вы сказали что процентов 10 ежегодно у вас отчисляется с института за не успеваемость по другим причинам и вот в связи с этим у меня такой вопрос как определить э, то, что ну, химиками не рождаются, ими становятся, и интерес к химии, скорее всего, с детства проявляется у человека, и он потом идет по этой стезе, идет к вам. А как распознать в молодом человеке, что он будущий химик? У него, может, какие-то маркеры есть, какие интересы, какие э, фильмы он смотрит, какие книги читает. Как вы сами стали химиком, вот, может, вспомнить этот момент. Вот это вопрос для родителей. У которых подрастает, пускай он уже не средний школьный возраст, младший школьный возраст, но мы как видим, что. Как распознать не химика? В будущем, да. Что вот можно целенаправленно готовиться еще не ну, за год, посмотрим. за ЕГЭ, да, а за 5-10 за лет. Конечно, готовиться надо. Значит, ну, что тут можно сказать? Значит, ну. Самый простой ответ. Значит, ну, во-первых, я э, немножко вас поправлю, да, я, я не сказал, что 10 процентов, значит, я бы сказал примерно 10-12 человек. А, да. извиняюсь. Да, это в процентном отношении существенно меньше, конечно. А то вы сейчас распугаете нам обиду, децимация какая-то. 10 каждый год. за 5 лет 50 процентов, да-да-да-да, Ну, как распознать в ребенке, в молодом человеке интерес к химии? ну, вы знаете, сейчас... Вообще такая идет биологизация жизни, что ли, всей, да, вообще биология везде проникает, во всей науке. И уже там на, находят гены, которые отвечают за отдельные болезни, там, э, теперь уже много говорят о том, что э, вот есть гены, которые от, от, от, от, кодируют, значит, определенные склонности человека. То есть, в принципе, вот первый вопрос, это же погибнул, да, можно определить, но пока, да, это еще не скоро дойдут, какой именно области знаний склонен человек э, там при рождении. Но я бы выделил здесь э, несколько моментов. Начинает определяется, ну, безусловно, наверное, генетическая предрасположенность вообще к науке в целом, наверное, вот так, да? Она, наверное, существует, конечно, на генетическом уровне. Но э, второй компонент я бы назвал, это э, воспитание в семье, какие там традиции, там, там, допустим, были химики, не были, да? То есть, ну, они потому что там, в каких-то беседах э, все равно о чем-то говорят, что, что ребенок, по крайней мере... Дело в том, что химией начинается изучать только в старших классах. Поэтому вот сразу, там, как говорится, из грудничка с детского сада, или там из младших, то есть он должен сначала все-таки достичь э, этого этапа, когда он начнет ее в принципе изучать, значит, и куда, что ему будет ближе. Ну а вот так по таким косвенным признакам, как вы говорите, да, но если ребенок любит что-то мешать, ему вообще, вообще любознательный, мешать, пусть даже там на кухне, там еще где-то, значит, пусть там краски мешать, еще чего-то, э, это уже химия, значит, химичек значит, то есть есть определенные, значит, ну и третий уровень, значит, это безусловно школы. Очень много зависит от учителя э, химии. Вот вы меня спросили, как я сам попал сюда. Я честно скажу, что, значит, э, но ну, я всегда очень хорошо учился с первого класса до последнего, с золотую медалью, там все понятно. Значит, э, но я не собирался идти э, в химию вообще, значит. Э, у меня даже мысли такой не было. Даже когда я начал ее изучать, я тоже ее там, значит, вот, э, вот тут э, роль учителя. Значит, я собирался поступать в КАИ, потому что у меня отец закончил КАИ, значит, сестра закончила КАИ, значит, вот муж-шестрый, закончил КАИ, и я то вот так решил, что я туда. Это вот, кстати, к вопросу, что в себе, какие традиции есть, и здесь обычных принимают. Вот. И когда началась моя схема, химия, Значит, у нас почти весь класс записался на факультатив. У нас был великолепный учитель, который, если так говорил, тоже наша выпускница, кстати, химическая факультета тогда, вот, и она мне сказала, что, как Володя, вот ты, значит, почему на факультатив не записался? Я говорю, ну, я, знаете, говорю Евгений Иванович я, ну, я же нормально учусь, все хорошо. У меня тоже такой элемент лукавства, она говорит, слушай, вот ты весь там на медали идешь и все. Ты вот приди хотя бы пару раз. Если ты не придешь, я тебе не поставлю пятерку по химии. Приди просто посмотри. Ну и ну, что, походил я раз, пришел там. А он был каждую неделю. Там по субботам, что ли, ну, несколько часов. И задачи там сложные значит. Два, три. Потом, значит, понравилось. Значит, Стал выигрывать районные олимпиады сначала, потом республиканские олимпиады по химии. Значит, вошел во вкус. Значит, э, кстати, родители были против. Мне, значит, они причем, ну, не естественно, считают, такой, Есть естественно. Династия. Нет, даже не династия. А, а почему-то есть такое предубеждение, что химия – это вредно. Ну, совершенно, так сказать, неправильная точка зрения, потому что все наши вот великие химики, которых знает вот этой химической школы, ну, э, это долгожители. То есть это примерно 90 и больше лет. Поэтому значит, ну, родители потом смирились с этим делом, значит, э, э, записали даже э, меня там с моим товарищем, который сейчас за вкафель органической химии, член корреспондент Российской Академии Наук Сергей Чансипин. Мы в одном классе учились. С ним. Значит, и а, вот с подачей тоже учителя мы записались на химический факультет, там был так называемый клуб юных химиков. И тоже каждую неделю, значит, мы сюда потом... Мой отец привозил нас, значит, ждал, пока мы тут занимались, часа 2 три забирал, увозил обратно, отдавал, значит, Игорь Сергеевича его родителям. Они там встречали, значит, вот. Ну, вот это вот роль, так сказать, учителя. Если хороший учитель, если нравится учитель, то нравится предмет. Скажите, а вы отслеживаете таких учителей, например, в Татарстане, в Казани? В каких школах есть такие э, даровитые учителя, вокруг которых собирается кружок по интересам? И, может быть, даже посоветуйте родителям, в каких школах Безусловно. какие есть? Ну, например, ну, во-первых, это всегда видно по итогам приема. Из каких школ. Ну, если, тем более, взять многолетнюю статистику, то есть определенные школы, которые доминируют. Не только в Казани, но и в целом, так сказать, и по Татарстану мы знаем из школы этих учителей. Они приезжают к нам каждый год, мы проводим республиканскую этап Всероссийской Олимпиады, всегда в Казани, каждый год. Многие есть учителя, наши выпускники, и мы их просто хорошо знаем. Ну, например, вот из таких, ну, допустим, директор 131-й, да, как он там, гимназия называется, да, или там лицея, гимназия, там школа гимназии, да, 131-й, ну, и такая, в основном она физико математического профиля, но очень много, значит, вот там э, учитель химии, она же директором, стал э, последнюю жизнь много лет, значит, Альфия э, э, э, Бриковаровна Хадыбулина. Это не то, что наша ученица, она закончила у меня аспирантуру, кандидат наук, но потом пошла в образование, ей это нравилось, и вот в результате сейчас директор школы готовит отличных. Совершенно, так сказать, выпускников, которые выигрывают Олимпиады, и тоже многие из них учатся у нас. Поэтому вот этих учителей, многие учителя, вот, скажем, учи, учитель химии в нашем лицее имени Лобачевского, университетском, угу. значит, Ольга Николаевна Романна, тоже наша выпускница, значит, работала тоже в разных, сказать, школах, вот сейчас работает в нашем лицее, готовит совершенно великолепных, так сказать, кроме того значит, ну, таких чтобы можно много примеров привести значит, у нас есть еще мы возродили уже вот пять лет назад потому что в 90-е годы там и даже начала х никаких клубов юных химиков не было еще мы к этой традиции значит, вернулись и открыли так называемый малый химический институт и мы тоже видим куда значит там на платной основе это все нужно потому что необходимы, ну, какие-то затраты мы несем, хотя они даже не покрывают ну, эти затраты. — Ну, наверное, опыты лабораторные. — Ну, там же, да, там реактивы, там же надо реактивы значит, покупать. Вот. — а, а, И мы тоже видим, из каких школ, то есть мы, значит, ну, вообще из очень многих школ стремятся туда попасть. Там же 9 10 11 класса значит, мы вот три уже уровня подготовки, начиная с 9 10 и, и, у нас и э, Мы тоже видим, какие учителя, как, как, как, как, каких детей они готовят. Да? Поэтому с учителями очень тесный контакт. Кроме того, вот кафедра химического образования, которая да, да. Э, в момент объединения вузов в федеральный университет, она перешла к нам из бывшего педагогического университета. Она просто была там кафедрой химии. Здесь у нас она стала кафедрой химического образования. но ну, они там учителей готовили, значит, здесь учителей готовят. Значит, они же проводят и переподготовку учителей химии вообще в республике. Поэтому такая вот связь с учителями, она... То есть мы знаем, какой учитель чего стоит. Вот по итогам приема, по итогам. А как родитель может узнать, в какую школу отдать, например, своего ребенка, если у него там есть мечта увидеть в качестве... Или он видит какие-то наклонности к химии. Если человек начинает опыты с порохами там лет... 5-10. Ну как все пацаны начинают с опытом изобретения парохов. Я историю расскажу, значит, ну, насчет парохов. Значит, э, а, э, я не могу сказать, какую именно школу. Но, во-первых, отдать в какую-то школу, это ведь, э, э, во-первых, это зависит от места жительства, правильно? То есть там не, не, не тоже не просто так все. Но потом есть специализированные вот эти лицеи там или школы. Но. Э, если человек, вот, вот из тех, которые я перечислил, то это, пожалуйста, в нашей лице Лобачевского. Значит, почему много в it лице очень хороших, так сказать, ребят по химии, ну, которые в том числе с нашей, так сказать, с помощью, mm -hmm. потому что там работают наши победители Олимпиад, значит, там работают наши преподаватели, значит, они очень существенный результат по химии достигают, хотя они айтишники. И многие, вот в прошлом году, два человека у них, значит, они были призерами Российской Олимпиады, значит, они поступили к нам на химию. Но, вообще, надо сказать, что э, вот эта междисциплинарность, о которой мы же как-то вскользь э, вроде бы поговорили в разных ипостасях, э, э, она очень э, важна. Вот современная химия, она э, не есть нечто такое отдельное. Вот сейчас химия современная, без математики и физики, это ну, просто невозможно, потому что работа на сложных приборах, там, да, там же очень много физических законов э, в химии. Значит, э, Математика, безусловно, так сказать, потому что многие процессы сейчас идут на уровне моделирования. Хорошие знания математики и физики, это, ну, и химии, само собой, значит, это залог вот такого в конечном итоге очень хорошего специалиста, который, кстати, быстро, даже если он контрактник, очень быстро, так сказать, отобьет вот эти деньги. Ну, я уже прошу прощения за жаргон значит потому что да вот на что они могут претендовать по-моему вы спрашивали да да, да конечно Никакой, да. значит э, что ты можешь сказать значит ну, э, на старте когда выпускник только выпускается значит первых где они работают наверное надо сначала сказать да значит, ну в основном мы говорили что мы готовим химиков исследователей да которые ну, образование настолько у нас фундаментальное и хорошее что они вообще во всех сферах могут работать значит ну, в основном это значит э, ну, во-первых, надо сразу сказать, что примерно треть наших выпускников поступает в аспирантуру, к нам же. То есть это как бы заболевание кадров. Значит, а всего около половины выпускников поступают, ну, специалистов имеется, которые могут поступать, и магистрантов в аспирантуру. Поступают э, в аспирантуру Казанского университета значит, по химии и э, других вузов. И у нас очень просят другие вузы, значит, наших выпускников. Значит, потом они значит, становятся уже такими защищенными учеными, они могут работать в общем-то где вот они ну, просто по так, статистике, -то что -то. ну во-первых вузы и НИИ очень крупные, значит ну, у нас крупнейший научно исследовательский институт это институт органической и физической химии имени арвузова там процентов 80 наши выпускники, включая директора института академика российской академии наук Синяшина Олега Евгеньевич, ну, 80 они э в основном, комплектует свой научный потенциал за счет выпускников нашего химического института. Значит, дальше, это различные химические лаборатории. Э -э, Например, ну, и еще там... И, то есть везде, где требуется, наш криминалистические службы, где требуется э, знание химии. Это э, МВД, значит, там криминалистическая лаборатория, там тоже возглавляется нашим учеником значит, ну Я не говорю там про значит, вузы обязательно, то есть очень много наших выпускников либо остаются у нас ну, при наличии, как говорится, свободных мест, либо с большой охотой их приглашают и вырывают буквально другие вузы, вот тот же КХТИ, например, да, Это, в принципе, значит... То есть никому Макдональдс не грозит? Нет, не грозит. Ну, если только человек, как сам, говорится, сам, сам, сам захотел туда бюджет, туда, да. сам вот. захотел окунуться. Да. Ну, а, и что касается зарплаты? Вот, когда на старте, я так не могу мысленно закончить, на старте, значит, вот в зависимости, там он попал, значит, он, ну, примерно на зарплату, там, 30-35 тысяч на первое время, значит, а дальше как он уже идет там по карьере? Значит, ну, а, как правило, очень быстро они все растут. Значит, э, ну, что я могу сказать? Дальше, значит, до 100 тысяч и более. Пожалуйста. Но я могу просто сказать на примере нашего института, потому что я это знаю, mm -hmm. значит, что средняя зарплата сотрудников нашего института это 96 с чем-то тысяч рублей в месяц. Но это, конечно, средняя, то есть кто-то получает, значит, кто получает больше ста тысяч, кто-то, но.. Э, Сейчас да, профессор-пропитательский состав, да и да сотрудники. Ну, меньше 50 тысяч практически никто не получает. — Владимир Иванович, и надо еще, наверное, учитывать тот факт, что а, наша республика, она а, концентрирована, насыщена химическими, нефтехимическими да. производствами, нефтепереработка развитая. Но, а, вот и везде достаточно высокий спрос на хорошего... Хорошего, химика. Безусловно. Поэтому вот я еще не упомянул еще одно, так сказать, место работы, потенциально заводские лаборатории, то есть заводы различные. да, ну, Туда в меньшей степени. Они постоянно к нам обращаются. Вот буквально на прошлой неделе к нам приезжал директор так называемого научно-технического центра Нижнекамснефтехима, нефтехимы Вот им нужны специалисты, значит, именно у нас. Они не хотят в другом месте, они хотят, именно чтобы наша специалиста, значит, выступала она значит, перед нашими студентами, магистрантами, значит, всячески заинтересовывала. Чтобы они туда поехали, ну, э, я должен сказать, что у нас в меньшей степени, потому что не, не технологи, да? но в то же время, если они попадают на производство, наши выпускники, они очень быстро и стремительно делают карьерный рост. В силу именно того, что они... При они очень быстро вникают сказать, даже в новую для них область и достигают очень больших, так сказать, высот. Ну, например, э, главный технолог Нижнекамс «Нефтехима», того же самого значит, э, Анас э, Кабдалнурович э, Сахабуддинов, наш выпускник, у нас институт, наук, защитил диссертацию, вот потом поехал со своим э, товарищем, который тоже у нас защитил диссертацию значит, они одногруппники были, в Нижнекамск, значит, угу. вот на Нижнекамск не в Сихим, потом вот лет, наверное, около десяти назад второй, значит, Сафин Дамир Хасанович вернулся в Казань на «Урсинтез», значит, и он сейчас зам главного инженера завода органического синтеза, вот. значит, те же наши Значит, директор паркового завода, значит, был долгое время, это наш выпускник. Значит, директор завода СК тоже, ну, долгое время, в общем, был. Сейчас в Москву уехал. То есть, везде, даже если они попадают вот в реальное производство, они очень быстро делают. У меня вот такой вопрос еще есть. Помимо учебы, достаточно сложной учебы, ведь... Студен, ваших студентов в основном, студен, ваши студенты могут участь участвовать в каких-то научных проектах или связанных проектах с грантами зарабатывать деньги будучи студентами Конечно. и Конечно. Э, второй момент может вы расскажете подробнее второй момент этого вопроса зарубежные командировки потому что зарубежной стажировки потому что э, для молодого человека возможность учиться и например заодно посмотреть мир э, посмотреть как организована учеба там э, получить языковую базу и включиться в мир в качестве ученого, в качестве технолога, в качестве любого специалиста в химии. Я считаю, что это важно. И, может вы расскажете об этом и нашим зрителям, и в том числе будущим вашим ученикам, что они... Первый вопрос: это связано с возможностью заработать, учась э, по не не официантом Наша, столовой, да, в кафе, а вот именно значит, в вашей работе. Ну, именно так мы и стараемся, по крайней мере, в отношении самых, так сказать, преуспевающих наших студентов, значит, я уже сказал, как у нас организована система, то есть, система научных групп, да, значит, и все, кто в этой группе работает, включая студентов, наиболее перспективных, которые действительно реально, чтобы они не искали работу в Макдональдсе, раз на Макдональдсе так остановились, значит, мы стараемся, значит, э, потому что каждая группа имеет достаточно много грантов, то есть она имеет дополнительное финансирование, и вот на э, эти гранты принимаются в том числе и аспиранты, так, мы так, стараемся и аспирантов, чтобы они тоже не бегали искать работу, да, потому что стипендии относительно небольшие же, студентов-то вообще маленькие, честно говоря. Mm -hmm. вот, то есть если человек хорошо, активно работает, пусть он работает здесь, а не в Макдональдсе. Вот, и очень много таких студентов, которые реально... Зачислены на студенты, и магистранты, и аспиранты, э, которые получают деньги здесь. Вот э, еще такой вопрос, Владимир по, по, по, а, по стажировке, да, еще. да. А Вот э, где и в том числе э, участвуют э, студенты, э, аспиранты. А, какие наиболее вот, значимые направления по ходу договорам вы можете выгляди, э, выделить? Угу. Понял, значит. Давайте от, оттуда мы опять отвлеклись. Да, закончим угу. насчет да -да -да -да. Э, зарубежных э, да, связей. значит. Э, ну, у нас обширные связи, значит, по угу. всему миру, значит, э, э, э, в которых участвуют студенты, значит. Э, ну, особенно тесные значит, связи для студентов, именно обучающихся, значит, это Франция и Германия. Франция — это университет Страсбурга, где mm -hmm. работают два нобелевских лауреата. Значит, там у нас со Страсбургом значит, так называемые программы двойных дипломов, то есть магистры один год по направлению в хем, программе хемоинформатика и молекулярное моделирование называется mm -hmm. эта программа. Значит, современное такое направление. Сейчас практически все э, фармацевтические фирмы и прочие значит, пользуются именно хео, хемоинформатикой и биоинформатикой для того, чтобы значит, э, сократить затраты и время на поиск эффективных лекарственных препаратов. Например, да? значит, э, это во всем мире востребованная такая э, специальность. Значит, э, она позволяет связывает строение, структуру соединения и свойства. То есть можно предсказывать, если такая структура, вот такие будут свойства. И наоборот, если вам нужны вот такие свойства, какая должна быть структура? Вот это в двух словах, так чтобы было понятно. Mm -hmm. Так вот, эта магистратура, совместная с университетом Страсбурга, значит, она построена так, что первый год они получают, учатся, ну, магистратура два года образования, первый год они учатся здесь у нас, а потом кто хочет, это не обязательно, они могут второй год тоже здесь учиться у нас, а могут, значит, поехать во Францию. Ну, естественно, для этого надо, знаете, язык там надо задавать, значит, это определенный, потому что там обучение идет на часть на английском, часть на французском языке, значит, э, и они имеют, так сказать, возможность, значит, второй год получать образование там, программы наши согласованы, таким образом, что потом они получают э, два диплома, и диплом Казанского федерального университета, и э, диплом э, университета Страсбурга, значит, э, Дальше, значит, вот Германия, это тоже очень тесный контакт у нас с mm -hmm. uh, университетом Германии, куда наши студенты, в том числе, значит, ездят на э, стажировки. Это, прежде всего, значит, это такие... Ну, вообще, э, стажировки и вот эта мобильность студенческая, значит, э, она регулируется, значит, общеуниверситетскими соглашениями с университетами партнерами. Таких соглашений очень много университетов. Значит, есть партнеры, куда мы можем направлять сказать, своих студентов, там, преподавателей uh -huh. и так далее. И так далее. Значит, э, плюс э, существуют специальные фонды. Значит, ну, для европейских университетов еще есть так, так называемая программа Эразмус, которая финансирует тоже, может финансировать. Ну и есть наши другие фонды, вот, ну, в частности в Татарстане, это фонд Алгарыш, uh -huh. который значит, э, финансирует или софинансирует Uh, вот тоже обучение магистров uh, в Страсбурге. В основном они через программу Олгариш, то есть они подают заявки, одобряют, то есть ну, там, uh, оплачивают те расходы, которые они несут на uh, территории Франции. Значит, в Германии это uh, прежде всего университеты Лейпцига, университет Ростака, университет Дрездена, Технический университет Дрездена. Такие, ну, с которыми у нас очень давние, древние такие связи и совместные научные исследования. С, студенты ведь тоже едут, ну, чтобы заниматься ничем попал, а вот он тут занимается чем-то. Значит, И примерно э, подобным направлением с нашими партнерами. Mm -hmm. вот, значит, ну, э, и дальше, значит, это очень тесные связи с Японией, это университет Канадзавы. Значит, там студенческий обмен уже, как бы сейчас соглашение подписано, значит, будет. Там не только значит, там физики, значит, теперь и химики. Значит, вот там студенческий обмен предусмотрен. То есть они выезжают туда на стажировки. Значит, и очень известный японский, ну, он такой, как университет, производственный центр, Нобелевский лауреат, это РИКЕН. Там у нас с ними целый ряд проектов значит, включая совместную аспирантуру, то есть наши выпускники, наши аспиранты едут туда, часть там времени учатся там, значит, ну потом опять здесь, опять там, в общем, вот такие связи, очень плотные, значит, ну и потом, значит, защищать диссертацию, вот, если хотят получить PHD, они могут там зачитать, а здесь, значит, кандидатскую диссертацию. Вот, ну вот примерно так. Вы назвали а, с ваших выпускников, которые а, чьи имена известные, на слуху, возглавляют а, производство в Казани за пределами Татарстана крупные известные. А я хотела спросить вопрос о тех выпускниках, которые добились успеха с недавно. Почему я говорю? Почему я такой вопрос задаю? Потому что для молодых людей, а, если директор Прохолового завода, который уже там на пенсию ушел, пример успеха, но это очень далекий пример. Он а если речь идет о вот тут молодой человек, которому 20 лет 22 года он закончил, и он уже вот, и мы знаем, что он своими знаниями успехом, вот это, наверное, пример более впечатляющий и вдохновляющий для молодых людей. Это зависит от того, какие вы ставите перед собой. Ну, конечно, чтобы сразу стать э, директором института, например, да. Конечно. Возможно, фильм открывает, возможно… Э... Вот я сейчас об этом скажу. Mm -hmm. Значит, э, понятно, что поэтому, значит, когда мы говорим, вот это, в качестве примера приводим наиболее mm -hmm. выдающих своих, так сказать, выпускников. Значит, ну, давай, я скажу сначала про больших, хотя бы не, некоторые фамилии перечислю, а потом перейду на чудо да, к этой конкретике для молодых. Значит, а, ну вот глава современной Казанской химической школы, значит, Александр Иванович Коновалов, академик Российской академии наук и Академии наук Татарстана, а, ректором Казанского университета, был, был деканом химического факультета в свое время, ректором Казанского университета, значит, директором Института органической и физической химии. но а, вот, ну, понятно, он уже, так сказать, вот, ну, почти он, так, в почтенном возрасте. Значит, э, тот же э, директор Казанского научного центра и, и директор э, института органической физической химии, э, тоже Академик РЭН э, Олег Геройович Синяшин, тоже, начинает выпускник. но это понятно, что он, он тоже уже, конечно, не молодой mm -hmm. и не сразу стал директором, значит, э, ну, я уже говорил там про э, некоторых выпускников, которые там в промышленности добились э, больших успехов, так, значит, э, э, член-корреспондент Российской Академии Наук Игорь Сергеевич Антипин, он уже заведующий кафедрой органической химии у нас, тоже, значит, на понятно. я уже его упоминал как-то. Значит, Вадим Федорович Миронов, член-корреспондент Российской Академии Наук, uh, он ведущий сотрудник, значит, заведующий лабораторией в Институте органической физической химии и одновременно у нас, uh, на, значит, профессор кафедры органической химии. Ну, это из таких вот, так, вот крупных, да, если вы смотрите, там, Вперед. Значит, очень много, вот как это вы говорите, чтобы прямо сейчас сразу, а. очень многие наши выпускники основывают, создают э, свои ну, относительно небольшие фирмы, значит, э, там распространение химических реактивов, там, значит, ну, все, что связано с химией, и в том числе и с промышленностью, таких очень много. Значит, и вот сейчас они уже выступают нашими спонсорами на многих мероприятиях, как наши выпускники. Значит, э, то есть они процветают, очень успешно. То есть много бизнесменов, которые имеют свои фирмы, и, значит, поэтому, смотря какие цели ставит перед собой выпускник. Если он хочет чего-то быстро и сразу, он может получить вот на тех же, ну сразу тоже с нуля свою фирму тоже не создашь, понятно, да? То есть, но ну, их охотно берут наши же выпускники, которые уже имеют эти фирмы, потом они там создают, может быть, свои там, еще чего-то, но, во всяком случае, здесь ведь э, нормальный доход, он же э, не так сказать, связан с тем, что обязательно надо быть директором да? там, или там, руководителем чего-то. То есть ты можешь реализовать все свои так сказать, потребности, если ты хороший специалист, э, ну, на любом уровне. То есть, -то, ну, хороший специалист науки, на уровне научного сотрудника, там, тоже быстро. Младший научный сотрудник, значит, научный сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий там, и, так далее, и так далее. То есть в разных областях совершенно. В зависимости от э, потенциала человека, его амбиций, его э, как бы вкусовых ну, в короче, значит, предпочтений, я имею в виду в области химии, значит, он может пойти, вот, я уже перечислил, где работают наши выпускники, и достаточно быстро и успешно сделать там карьеру и получать достойную зарплату. Действительно целые плеяда, вы сейчас только что ее назвали, и э, понятно, что они пропадут в этой жизни, выпускники, и э, вот один из этапов э, приобщения э, – это все-таки участие в хоздоговорах, э, в хоздоговорной работе института э, и совместных проектах, э, действительно, и с ведущими предприятиями по этой э, стезе. А вот, э, какие наиболее такие важные э, работы выполнены ну, вы правильно сказали, что, во-первых, э, что Татарстан это вообще такая химическая нефтехимическая э, республика, mm -hmm. где очень много значит, э, химических предприятий различных, других центров, образовательных центров, научных центров именно в области химии. Да? Поэтому э, значит, э, и наши выпускники, и наши значит, исследователи, наши лаборатории, они очень востребованы. Ну, например, крупнейший э, э, химический в общем, э, концерт, заводом его нельзя назвать, значит, это да, он в свое время вообще был крупнейшим химическим предприятием Европы, не только России. Значит, э, вот с ним есть так называемые большие мегапроекты, или мегагрант их еще называют, да, на уровне, значит, ну, скажем, 218-й так называемое постановление правительства Российской Федерации. Это когда? И оно направлено на то, чтобы предприятия совместно с вузами значит, решали какие-то глобальные такие проблемы для страны, ну, чтобы выиграть этот грант, там, mm -hmm. значит, и, значит и, и там очень приличное финансирование, значит, там, ну, на три года, например, там 500 миллионов рублей, да? Сейчас, Вот э, три таких проекта э, наш институт э, выиграл, это все на конкурсной основе, предоставлено. — Это какие Конкретно с, с «Нефтехимом». Mm -hmm. Эти проекты касаются разработки катализаторов, новых отечественных катализаторов, которые... Э, э, не хуже и даже лучше, по многим аспектам, импортных катализаторов, значит, потому что это вообще проблема для химической промышленности, отечественные катализаторы собственные. Значит, вот они уже выиграли три таких гранта, плюс они имеют еще массу договоров, э, в том числе сотрудничают и с зарубежными партнерами, это э, значит, датская фирма Хайлдарт все, это американская фирма Крейтон, Значит, у них договора, значит, совместно работают, вот, значит, по, э, разрабатывают новые эффективные катализаторы, которые уже производят э, и, значит, на заводе Микарпова в Менделеевске, и Нижнякам с э, значит, в 2014 году, пять лет назад, на э, Нижнякам с запустили катализаторную фабрику, и сейчас собираются, значит, э, строить еще одну, то есть э, другие, значит, тот же Оргсинтез, Казань Оргсинтез, очень заинтересован в этой области значит, катализаторов, разработки новых катализаторов, нефтяники очень заинтересованы, потому что катализаторы используются и при нефтедобыче, при улучшении свойств нефти. Значит, вот я бы называл, что вот катализаторы это такой важный... Да. — То есть важный вопрос именно да, да, импортозамещения, да, да, э, безопасности страны, да, он, да, да, да, без наш смысла. университет в этом участвует плотно. — Да, ну еще, значит, вот химия композитных, конструкционных материалов различных, да, значит, новых полимерных материалов, значит, а, очень востребовано, значит, а, а, вот с теми же японцами и, и американцами, общем, есть такая mm -hmm. а, ясаки, фирма в Японии, значит, а, которая занимается разработкой новых материалов, значит, ну, в основном значит, для автомобильной промышленности, ну, там все, штыки, разъемы различные, значит, провода, mm -hmm. в общем, все-все-все ну, mm -hmm. там. Их очень заинтересовали их представители. И у них еще американская дочка. Значит, вот они значит, к нам приезжали. Значит, и сейчас значит, на базе одной из наших лабораторий значит, проводится по их заказу. Значит, они финансируют эти работы. Вот как раз работа в области Графена вот недавно получили, если бы это как материал. Да, значит, графена. Так вот, Гейм новожилов. Да, Гейм. то есть не, не трехмерный, а двухмерный углерод. Значит, вот производными графена, значит, занимается одна из наших значит, лабораторий. Значит, это, это все, нас, что касается а... нанотехнологий, да, получается. Ну, да да, да, Вот он как раз, значит, занимается, значит, Айрат Демеев. Ну, больше 10 лет работал в Соединенных Штатах, значит, э, mm -hmm. специалист в этой области. Вот сейчас вернулся э, к нам, он PHD, значит, ну, значит, доктор а, Вот он, у них э, ну, достаточно приличный проект значит, вот с этой японской фирмой. Э, это что касается, то есть э, даже с, с ними тут тоже идут сотрудничества, и они mm -hmm. э, понимают эффективность значит, этой работы и готовы ее финансировать. Вот. Значит, э, ну ш, э, да, значит, такой же проект у нас был с э, казанским. Это я говорю о мегапроектах таких, да, мега с, с э, казанским заводом синтетического ВКучика. Но, к сожалению, так сказать, там да, до конца. Ну, там понятно, значит, с финансовых э, причин значит, э, предприятие обнакрутилось, значит, и, так сказать.. Э, Работы не были доведены до конца, хотя были близки к этому. Это из больших проектов. А так, значит, э, и, именно связь с промышленностью мы говорили, да? А так у нас большое количество чисто научных грантов, это гранты Российского научного фонда, гранты Российского фонда фундаментальных исследований, самые-самые, в общем, э, в самых разных областях. Вот э, если говорить о чистой науке, а, Владимир Иванович, э, у нас э, все-таки это общепризнано, что а, институт а, химии Бутлерова, он один из хедлайнеров нашего университета по, а, по количеству научных исследований, а, публикаций. А, какие наиболее вот, прорывные, значимые научные публикации вы можете выделить и рассказать нам немножко об этой стороне вопроса? Так, вы знаете, очень сложно всегда вот так однозначно на этот вопрос ответить потому что я уже сказал что институт проводит научные исследования практически во всех современных областях химии значит таких значимых ну вот вы упомянули о публикациях вот я могу только что сказать например в восемнадцатом году Институт опубликовал 300, около 300, 353, по-моему, да, научные статьи. Значит, в самых разных журналах, различных профилей, mm -hmm. из которых больше 50 журналов — это иностранные журналы. Понимаете? И они разного совершенно профиля. Это о чем говорит? О том, что эти журналы, эти статьи распубликуют, значит, они интересны, значит, они востребованы, да? Вот. Я говорю, больше 50 номинований только журналов. Значит, ну и, кстати, российских журналов существенно меньше. Значит, 90% и больше этих журналов, они входят в международные базы цитирования «Web of Science» и Scopus. Ну, то, что сейчас это говорит а о статусе кварт... статьи. — В какой квартире, если не секрет? — Ну, примерно половина — это первый квартиль. Вот это уже говорит саму это себя, уже, да, поэтому это. и научные гранты выигрывают у нас очень... В общем, всего у нас э, вот это финансирование, так сказать, за счет э, науки, что ли, такой грантовой э, mm -hmm. науки, это порядка 150 миллионов в год. — И неудивительно, что и сотрудники э, с высоким индексом Хирша, все-таки э, публикации они прямо на это влияют. Да, ну, по, вот университет проводит внутренний рейтинг, значит, mm -hmm. наш центр перспективного развития, значит, каждый, и месяц каждый квартал подводит, значит, итоги, mm -hmm. но надо сказать, что в первый топ-10 по количеству публикаций, значит, по их уровню, там, ну, целая масса считается, в том числе и вычитывается и так далее, и так далее. Значит, в первый топ-10 наших ученых по естественно-научному циклу, да, входят 5 химиков, то есть половина. А в первые топ-100, а там вообще до двух доходит, значит, ну, там все по фамилии идет. В первые топ-100... Тоже там не меньше половины этой химики. Поэтому это говорит о таком ну, высоком уровне. И, соответственно, когда они потом э, подают заявки на различные гранты, они хорошо хищи, знакомы, знаете. там же это же все смотрятся индекси, смотрится какие публикации, что они востребованы, что они интересны. У тебя это такой самоиндукционный процесс? Да. И молодежь. Кстати, вот мы говорили о молодежи. Ага. Очень много у нас э, молодых э, которые вот тоже не, не в Макдональдс пошли работать там, и, и не на ферму, они остались у нас, значит, которые получили, получают гранты и президента Российской Федерации, президента Республики Татарстана, правительства Российской Федерации. И там есть так называемая программа «Молодые кандидаты наук», «Молодые доктора наук». Вот У нас очень много таких, которые имеют отдельные гранты, значит, для молодежных гранты, того же российского научного фонда. Это вот, то есть если человек вот, хочет именно науку себя проявить, ему совершенно не обязательно там фирма организовывать или еще чего-то. Он может заниматься наукой, если ему нравится, у него получается выигрывать гранты и э, часто с грантов э, люди получают больше финансирования, чем там, просто зарплатную часть, как бы за свою та, основную работу. Скажите, у меня вот такой вопрос есть. А, есть какие-то, направ... скажем так, вопрос о вашей мечте, да, с вашей профессиональной деятельностью? Есть ли какие-то направления, деятельности вашего института, которые вы считаете недостаточно разработаны, но которые вы видите большую перспективу и хотите, чтобы внедрить у себя э, в институте, и на, на, на что нацеливаете своих коллег, подчиненных, э, может быть, что-то такое, что, скажем так, поговорим немножко о будущем. Понятно, значит, ну, э, вот я уже, по-моему, говорю, значит, э, ну, я начну с того, что, в принципе, как бы, э, мои коллеги, они достаточно квалифицированы, особенно руководителей подразделений, да, э, э, для того, чтобы там, Владимир Иванович напрямую сказал, ты вот, вот это прекращай, будешь заниматься вот этим. Да? Э, конечно, такого нет. Значит, э, ну вот я уже говорил, что сейчас э, наиболее такой мощный тренд во всем мире это создание междисциплинарных, проведение междисциплинарных исследований. Вот я уже говорил, что наш новый корпус на это нацелен и так далее. Но Здесь вот и есть... — Стратегия да, университета да, именно вот, поощряет... Да, — да, да, конечно. А по-другому по по нельзя, потому что сейчас такие проблемы стоят в науке, которые не может решить какая-то одна наука отдельно взятая просто, Допустим, только физики, или только химики, или там только биологи. Поэтому без этого просто, так сказать, необходимо. Поэтому вот в э, э, чем я вижу? Что на, надо, значит, эту э, междисциплинарность, безусловно, э, развивать. И э, пока еще не, так сказать, где вот есть перспективы развития, значит, это, ну, скажем, такие направления, как э, э, создание биологически активных веществ. Мы, в принципе, многие группы в нашем институте этим занимаются, но там есть же разные группы веществ, которые проявляют. Значит, для, для, в конечном итоге для создания лекарственных препаратов. Либо там против конкретной болезни, либо значит, там, широкого действия, то есть, там, а, а, антисептики, которые вообще все... Там, значит, да. Вот здесь а, у нас много пациентов, государственной премии есть на эту тему. Значит, а, а, но вот здесь а, и сейчас многие это понимают и, так сказать, вот, вот, э, что я хочу подчеркнуть, что, вот, допустим, чтобы получить грант ну, того же фонда, научного фонда, там, российского фонда фундаментальных исследований, то есть э, там достаточно просто проводить очень серьезную, сильную, качественную науку. Но одни и те же, как говорится, вот исследователи ставят перед собой решение каких-то фундаментальных проблем химических, да? ну, и, подбирает объекты там, и решают ее да? в рамках там, грантов и еще чего-то, но эту же самую проблему можно решить и на объектах, которые имеют практическую значимость. То есть можно, например, вот этот здесь объект, его изучать и сделать нужные выводы фундаментальные. А можно взять объект близкий примерно, но который имеет практическое значение. И тогда две проблемы как бы И тогда возникают уже предпосылки для того, чтобы это внедрять уже потом в практику промышленность. Вот поэтому мы это обсуждали там и на ученом совете не один раз, что э, стараемся сейчас как раз вот немножко сместить акценты, чтобы не какие попало выбирались объекты просто под проблему, а чтобы выбирались такие объекты, которые в дальнейшем будут иметь практическое значение. — А можно какой-то конкретный пример, когда вы со своими коллегами обсуждали, э, выбирали объект исследования, и в процессе этого обсуждения вот нашли. Да, этот объект мы не берем, потому что он отвлечен, а вот, этот, вот эта вот история, этот кейс нам интересен, потому что мы завтра в него найдем под него инвесторов, найдем под него промышленное предприятие, которое в этом будет интересно, и выбрали его. Да, ну вот конкретно прям из области медицины, о которой только что говорили, значит, приведу пример. У нас есть лаборатория, которая вообще занимается так называемым, термическим анализом, значит, ну, термическую устойчивость веществ и так далее. Там очень великолепное оборудование, значит, дорогое, очень качественное. Все. И они решали вот на, ну, значит, свои вопросы фундаментальные на объектах, которые в общем -то, решали фундаментальную часть проблемы, но они никак не были связаны с какой-то реальной так сказать, ближайшей перспективой где-то это используется. Да? Вот сейчас они эти же проблемы э, решают э, э, на уровне создания, значит... Э, то есть взяли уже э, доставку лекарственных средств. Причем такая ингаляционная, что прямо в легкие. Из легких сразу в кровь. Да? Это, это очень большая проблема, вообще фундаментальная. Значит, э, и э, они не, не просто берут там какие-нибудь э, э, там и прочие объекты, которые, ну малоинтересны в плане практического использования. А берут такие, которые они капсулируют, и это уже э, есть, как конечная когда, цель, как... уже имеет, э, да, это уже имеет э, внедрение в медицину. И, и таких примеров в принципе много. Ну что ж, вот такое вот славное будущее и такое славное прошлое у нашей химической школы в Казанском федеральном университете. И напомню, сегодня у нас был замечательный собеседник, директор Химического института Бутлерова Галкин Владимир Иванович. Большое вам спасибо. Спасибо да. вам, спасибо всем нашим телезрителям. И ждем вас в Химическом институте, дорогие абитуриенты.